Сергей Вячеславович, скажите, пожалуйста, почему так медленно идет восстановление органов СССР? Почему это занимает почти десятилетия? Неужели нельзя просто нанять работников, заплатить им зарплату, чтобы они сделали это быстро, квалифицированно? Дело в том, что граждане Союза СССР, которые никогда не выходили из гражданства СССР, по какой-то причине мнят себя гражданами других субъектов, ну в частности Российской Федерации, государства Казахстан, государства Украина, государства Беларусь, хотя таких субъектов юридических никогда не существовало. Понятно, что средства массовой информации ввели граждан СССР в заблуждение, и вот уже больше 9 лет мы разъясняем гражданам СССР, что Советский Союз его органы и системы возрождены, что вам, как гражданам Советского Союза, надо сделать нечто полезное для возрождения собственной родины. Но, к сожалению, люди думают о том, кто им должен заплатить за работу, которую они должны проделать для того, чтобы возродить свою родину. На сегодняшний момент у Союза СССР таких средств нету, И даже если эти средства находятся, через людей, которые называют себя хранителями, они почему-то передаются в руки тех, кто работает на Российскую Федерацию и другие нелегитимные образования, а те, в свою очередь, используют их для того, чтобы тормозить процесс возрождения Союза ССР, потому что для них это возрождение смерти подобно. Они понимают свою ответственность за те преступления, которые совершены на территории нашей Родины, они понимают свою ответственность за уничтожение всей промышленности Союза ССР, всех научных и образовательных систем на территории Союза ССР. Вина их безмерна и желание скрыть свои преступления, в том числе создавая иллюзии присутствия на этой территории различных правовых субъектов, ну, край крайне велика. А скажите, пожалуйста, а почему не задействовать простой обычный народ? Пусть они собираются, организуют какие-то съезды, действуют по инициативе снизу. Почему вы не ведете такой работы Нет, актива снизу, она есть. Народ собирается, народ говорит на эти темы, значит, образуется различные ячейки из граждан ссср вопрос только в том что если вы как группа граждан ссср где-либо собрались то у вас появляется только статус общественной организации но не появляется полномочий по управлению государством по этой причине любая группа любая группа лиц которые ощущают себя гражданами ссср должна обратиться в возрожденное правительство ссср для того, чтобы этой группе можно было придать соответствующий статус правовой. И этот статус мог бы быть использован для наведения конституционного порядка на всей территории СССР. В противном случае это будет действие общественных организаций, которые не имеют правового статуса, и они могут бесконечно долго игнорироваться органами Российской Федерации, государства Казахстан, государства Беларусь, государства... Тургызстан, Туркмении и так далее. Тех новодельных субъектов, которые есть сейчас на территории СССР. Что, собственно говоря, и происходит каждый день. Нет, ну А как же мы будем восстанавливать органы СССР? У нас же нет паспортов, у нас же нет документов. Мы же не можем ничего сделать. Мы можем сделать. И на сегодняшний момент значит, мы э, действуем на основании наличия у граждан СССР в первую очередь Свидетельства рождений, которые и являются документом, подтверждающим гражданство СССР, которые есть у подавляющего большинства, так сказать, дееспособных лиц на территории Союза СССР. Мы действуем на основании десятков миллионов военных билетов, которые есть на руках у граждан СССР, которые служили в армии Союза СССР, имеют соответствующие... Звания в Союзе ССР, начиная от рядового и, коня, и кончая, так сказать, высшими офицерскими званиями. Мы имеем большое количество паспортов Союза ССР у граждан на руках. Но не наличие документов придает импульс к действию человека, а именно знание правовых систем, уверенность в своих действиях грамотное взаимодействие с Российской Федерацией и другими нелегитимными субъектами в различных правовых ситуациях, в судах, в различных правовых спорах, которые происходят между гражданами СССР. У многих из тех, кто сегодня работает и возглавляет органы и структуры Российской Федерации и других аналогичных лжесубъектов, есть полный комплект документов, связанных с как с гражданством ссср так и с различными статусами в ссср но тем не менее как вы видите они не действовали и не собираются действовать на пользу союза ссср а наоборот тормозят развитие союза ссср в том числе финансируя лже лжссровские структуры которые пытаются увести ситуацию в сторону ну одно из таких движений вам хорошо известно это национально освободительное движение которое Твердит нам о том, что при помощи парламента Российской Федерации мы сможем вернуться в СССР. Решение иностранного парламента не может возродить Союз Советских Социалистических Республик. Люди, находящиеся в парламенте Российской Федерации, имеют статус э, депутатов и граждан Российской Федерации. Именно от имени этого статуса они выносят свои решения. И в правовом поле Союза ССР все эти решения будут недействительны. Точно так же, как решения любого иностранного государства в отношении Союза ССР. Скажите, пожалуйста, как мы вообще будем действовать? Ведь нас просто арестуют э, те же органы, РФ посадят в тюрьму. Как нам действовать? Кто нас защитит? Вот этот вопрос как раз и связан с наличием правовой грамотности, правового образования. Дело в том, что действия, действие надо совершать только в тот момент, когда полностью сформирована структура. Ну, например, некоторые граждане Союза СССР бросаются в лобовую атаку на сотрудников Российской Федерации, вот, вступают с ними в различные конфликты, стычки. Этого делать ни в коем случае нельзя. На сегодняшний момент мы должны с ними взаимодействовать в правовом поле, попутно возрождая... Органы и системы Союза Советских Социалистических Республик. И только когда мы их возродим, когда у граждан СССР будет на руках решение суда Союза Советских Социалистических Республик, соответствующие службы, такие как судебные приставы, соответствующие структуры пеницитарной системы, в этот момент вы сможете при помощи уже возрожденных органов Союза СССР вступить в в открытое противодействие с теми, кто не исполняет законы Союза СССР. Но не ранее. Первый этап – это формирование органов и систем, которые станут за вашей спиной. Здесь ни в коем случае нельзя идти на врага, у которого есть оружие, а у вас есть только уверенность в своей правоте. И пользуясь тем, что на стороне Российской Федерации есть соответствующие силовые Структуры, силовые, судебные и законодательные структуры, пользуясь этим, они сегодня многих граждан СССР переигрывают, тем более что, скажем так, у многих из граждан СССР недостаточно правового опыта для того, чтобы квалифицированно спорить по тем или иным вопросам с такими большими системами, как Российская Федерация, там, государство Беларусь, государство Казахстан и подобные системы. Поэтому здесь многие из граждан СССР ставят телегу впереди лошади. То есть они сначала создают конфликт, но не имеют возможности для решения этого конфликта. Поэтому надо сначала создать условия и возможности для решения, сформировав и создав органы Союза СССР, военные трибуналы, суды Союза СССР. Инициитарную систему Союза СССР, силовые структуры Союза ССР, которые бы, стоя за вами, обеспечили бы вам надежный тыл с точки зрения права и соблюдения законности на всей территории Союза ССР. А не получится ли так, что вы призываете к гражданской войне? Мы сформируем органы, и люди пойдут друг на друга в атаку. И в этой бойне поляжет основная масса населения. Вопрос: А кто, кто будет воевать против граждан СССР в этом в этой войне? Неужели вы думаете, что люди обремененные на сегодняшний момент властью и финансовыми возможностями присягнут штыки и пойдут в атаку? Конечно же нет. Это могут сделать только обманутые ими граждане СССР, которые под действием тех психологических и э, любых других воздействий, считают для себя возможным защищать интересы э, захватчиков нашей Родины. А что же вот делать тогда э, простому человеку? Вот Первые шаги, которые вы порекомендуете. Вот, если он не имеет правовой подготовки, если он не знает, что делать, куда бросаться, как спасаться, как действовать? спасаться, э, э, Не бросаться, не спасаться не надо. Я еще раз говорю, в столкновение с органами нелегитимных субъектов можно вступать только в том случае, если у вас есть достаточная правовая подготовка. Эту правовую подготовку вы можете усиливать, собираясь в различные общественные структуры из граждан СССР, что, собственно говоря, сейчас уже и делается. Делается. Граждане СССР собираются в различные структуры регионального, общесоюзного масштаба, на которых Прежде всего они повышают свою правовую грамотность, потому что еще раз говорю, наше оружие, основное оружие наше, это право. То есть за нами право, за нами правда и за нами в итоге будет полная победа в связи с тем, что ни, ни одного аргумента правового в пользу существования каких-либо субъектов, кроме Союза СССР и союзных республик на этой территории не существует. Тем более, что все эти аргументы подкреплены решением Всесоюзного референдума о сохранении Союза СССР 17 марта 1991 года, который по статусу является надконституциональным документом, который Верховный Совет Союза СССР 21 марта 1991 года подтвердил своим решением, которое в этот же день вступило в законную силу. А не являются ли такие действия? способом выявить всех инакомыслящих, собрать их и уничтожить? Э -э таким образом, вопрос вообще не может быть поставлен по одной простой причине, что на территории, в связи с тем, что на территории СССР вообще не существует никого, кроме граждан Союза СССР. Как вы помните, в СССР было единое гражданство, и все граждане СССР получали э, паспорт единого образца, и поэтому здесь не существует э, проблемы инакомыслия, потому что все граждане, все, кто родился на территории СССР и э, до 1991 -го года являются гражданами СССР, а согласно законов СССР, все их потомки в связи с тем, что их родители являлись гражданами СССР, тоже являются гражданами СССР. По поэтому разделить эту, эту массу людей на своих и чужих не получается потому что все они находятся в едином статусе и в едином правовом поле то есть что вы хотите сказать что у нас врагов вообще нет враги есть эти, эти враги находятся в, их, в руках врагов находятся средства массовой информации находится система управления находится все системы, которые связаны с обучением граждан на этой территории и через систему образования, через средства массовой информации, через различные ухищрения, которые связаны с воздействием на сознание человека, их либо уводят от этой темы, да, либо, либо заставляют думать, что они находятся в ином правовом пространстве не союза СССР, а каком-то другом. Это пространство является объективной реальностью, хотя ни одного документа, подтверждающих существование этого пространства в природе, не имеется. Ну, мы уже несколько раз говорили о Конституции Российской Федерации, которая якобы принята в одна тысяча девятьсот девяносто году, но, как известно, в одна тысяча девятьсот девяносто третьем году все граждане СССР, находясь на территории Союза СССР с паспортами Союза СССР Пришли на... Некоторые из них пришли на выборные участки Российской Федерации и якобы проголосовали за Конституцию Российской Федерации, не входящей в состав Союза СССР. Это действие является юридической фикцией, когда граждане одного субъекта, не выходя из гражданства, имея соответствующий документ на руках и паспорт и свидетельство о рождении, почему-то голосуют за Конституцию. Государство, которое не имеет к ним вообще никакого отношения. Ни по статусу, ни по документам, ни по, по гражданству и так далее. А скажите, а не выйдет так, что народ все сделает, э, отстоит власть, а вы будете почивать на лаврах как президент угу. и получать от этого выгоду? Нет. Вопрос, вопрос в том, что Сегодня как раз та самая уникальная ситуация, когда каждый, каждый человек может принять участие в формировании органов и систем Союза СССР. И мы многократно приглашали всех желающих на работу в Союз СССР. Вопрос только в том, что абсолютное большинство людей не имеет соответствующего опыта управленческого. И их представление о том, как должно функционировать такое крупное образование, как государство Союз ССР, весьма далеки от реальности. То есть здесь э, э, мы должны иметь максимальное количество людей, которые бы приняли э, участие в возрождении союза, СС, э, союза СССР и таким образом э, создали именно то государство, которое не нарушая законов СССР, о котором они сами и мечтают. Если вы хотите сказать, что вы доверите народу решать, как им жить. Мы, э, э, дело в том, что все чиновники Союза СССР, которые появляются сегодня э, на территории Союза ССР, это выходцы из народа. И, соответственно, чем больше людей примет участие в этом процессе, тем меньше будет ошибок и перекосов. А как же образование? Вот нам уже надо знать, как управлять таким сложным механизмом нет дело в том что еще раз говорю значит для того чтобы стать чиновником союза ссср нужно в любом случае иметь минимальный пакет навыков для того чтобы не допускать серьезных правовых ошибок в противном случае вы сами попадаете под репрессивные механизмы существующие в союзе ссср нарушая законы ссср вольно или невольно поэтому для того, чтобы руководить, надо самому знать законы и тщательно их соблюдать. И только в рамках законодательства Союза ССР совершать свои действия. И тогда вопросов не будет. Тут здесь вопрос количества участников. То есть, чем больше лиц примет активное участие в возрождении Союза ССР, тем более сбалансированная и с, меньшими, с меньшим количеством перегибов будет система. Мы и зовем людей, простых людей из народа, принять в этом участие. Вот. Но еще раз говорю, эта работа очень серьезная. Вот. Мы с вами все смотрели советские фильмы, которые связаны с первыми годами жизни Союза СССР. Один из этих фильмов называется Начальник Чукотки. Вот. Там показан процесс рождения государственного чиновника из обычного парня который действовал в интересах Союза Советских Социалистических Республик. Это сложный процесс. Да, он совершал ошибки, да, он много чего не знал, но в процессе работы, в связи с тем, что у него было желание и, самое главное, совесть и честь, он смог принести государству очень серьезную пользу. А какие материалы вы порекомендуете для изучения гражданам СССР, которые осознали себя таковыми? Ну, прежде всего, это надо изучить всю законодательную базу Союза ССР, То есть, Конституцию Союза ССР, уголовные кодексы, которые существовали на территории СССР. Ну, в настоящее время, в связи с тем, что у нас имеются условия войны и военно-времени, в связи с полной фактической оккупацией, это уголовный кодекс РСФСР. Именно этот кодекс действует в условиях войны и действовал условиях войны и военного времени на территории СССР, в том числе в годы Второй мировой войны. И только после наведения порядка будет запущена вся законодательная база Союза СССР, после того, как будут отменены условия войны и военного времени. Но это произойдет не раньше, чем будут восстановлены границы Союза СССР, будут восстановлены все силовые структуры Союза СССР, будет восстановлена вся система управления. Переданы в руки возрожденного государства СССР все средства массовой информации и соответствующие административные здания, сооружения, которые связаны с, в том числе, влиянием на сознание граждан Союза СССР. Потому что отсутствие какой-либо цензуры, как нам говорили в Российской Федерации, что в Российской Федерации отсутствует цензура. Это, это неправда. В Российской Федерации присутствовала цензура, которая делала из граждан СССР так называемых общечеловеков, у которых нет ни родины, ни обязательств, ни совести, ни чести, никаких либо других обязательств перед своим родом, перед своим народом, перед государством и так далее ну во первых я тем кто не имеет достаточно правового опыта не рекомендую вступать в стычки с правовыми структурами союза ссср поскольку скорее всего при недостатке правового опыта это закончится плачевно потому что здесь надо знать не только законодательство союза сср и российской федерации но и многие многие процедурные вопросы которые большинство граждан Обычных граждан не знают. Именно э, на этом их подлавливают э, чиновники и служащие Российской Федерации, э, заключая их в различные э, камеры предварительного заключения, э, ну, помещая их в камеры предварительного заключения, на, накладывая на них соответствующие штрафы, взыскания и так далее и тому подобное. Причем э, многие из этих э, взысканий... Де, э, Накладываются чисто силовым методом, когда вооруженные судебные приставы либо иные структуры Российской Федерации силовым и методом прямого психологического давления решают вопросы в свою пользу. Поэтому при отсутствии такого опыта не надо вступать в прямое взаимодействие, а если, так сказать, этого опыта недостаточно то находить людей, которые готовы вступать в, в такого рода конфликты ну, с Российской Федерацией и другими и совместно э, создавать некие ячейки граждан СССР, из которых впоследствии могут выйти э, неплохие управленцы Союза СССР, которые уже получили первичный опыт, э, получили э, минимальный багаж правовых и... Э, процедурных знаний, которые необходимы для того, чтобы, не нарушая законов никаких субъектов, действовать грамотно в правовом поле. То есть не скатываться на уровень хулиганства и бандитизма, а действовать именно как полномочное лицо Союза ССР. Здесь нужно ну, достаточно серьезную иметь подготовку. И многие из тех, кто сейчас работает в Союзе СССР, по, по нескольку лет приобретали этот опыт, который так необходим гражданину СССР, когда он сталкивается с огромной машиной государственной, лжегосударственной, которая, скажем так, всеми возможными способами оказывает на него давление. И мало кто выдерживает это давление. Мы уже видели много печальных случаев, которые связаны с гражданами СССР, так сказать, которые в одиночку бросаются в это море правовое, не умея в нем хорошо ориентироваться и не понимая всех подводных камней, которые ждут его на этом, так сказать, пути. Могут ли простые граждане, не обладающие серьезной подготовкой правовой, помочь как-то именно возрождающимся органам? Какие специальности нужны? Кто вот может пригодиться? Какие навыки? Людей могут если, если, если это обычные рядовые граждане, они могут прийти на службу в уже возрожденной э, системы и службы Союза СССР. Ну, например, в Министерство финансов они могут прийти э, на рядовые должности, там, такие как там, бухгалтера э, различного э, рода так сказать, мелких чиновников. Они могут прийти э, в Государственную регистрационную палату где рядовой гражданин СССР э, за счет, так сказать, собственных знаний и умений может э, совершать работу, которая связана с выдачей документов э, Союза СССР. В частности, мы на сегодняшний момент выдаем вкладыш, подтверждающий ваше гражданство Союза СССР тем, у кого нет других документов, нет, например, паспорта Союза СССР, нет военного билета Союза СССР и, скажем так, э, некий документ, подтверждающий гражданство вам ну, по какой-то причине нужен. Чаще всего это решение личных вопросов с ЖКХ, различным налогам, штрафом, сбором, пении и так далее и тому подобное. Граждане СССР, не обладающие достаточным правовым опытом, могут уже прийти в уже возрожденные службы Союза СССР на рядовые должности. И по мере накопления опыта они смогут занять как в этих структурах так и в любых так сказать других структурах подобающие им место но не ранее чем они приобретут соответствующие навыки которые будут показывать наличие у них скажем так достаточно высокого уровня правовой грамотности которая собственно говоря и требуется от любого государственного чиновника прежде всего он должен не нарушать закон, потому что как только в действиях чиновника появляется отсебятина, он превращается в бандита, в ракетира, в кого угодно, но не в государственного чиновника. Очень сложно в сегодняшних условиях действовать гражданину СССР при отсутствии нормального финансирования, тем более что все, все ресурсы и финансовые и иные Граждан СССР находятся в руках чиновников иных субъектов. можете перечислить приоритетные специальности, которые нужны для помощи возрождающимся структурам, но людей, которые не обладают мощными правовыми знаниями? Кто вам может помочь из специалистов? Какие специалисты вам нужны в первую очередь? Сегодня это специалисты из... Низкоквалифицированных это люди э, нижнего правового управленческого звена. Нижнего правового управленческого звена. Это различные бухгалтера, это различные делопроизводители, которые могут работать э, в системах э, государственных регистрационных палат. Эта система э, как э, структура, она наиболее массовая в СССР. Там требуется большое количество специалистов. И основная масса этих специалистов должна выполнять достаточно простые функции, которые связаны с работой в офисе, выдачей и учетом документов, вот, а различными, скажем так, различными финанс... с различными финансовыми документами, что в принципе может делать любой человек, который обладает пермичными управленческими навыками, который когда-либо работал в любом небольшом предприятии, там, ИП, ООО и так далее. И, и знает простейший документооборот. Вот в систему государственной регистрационной палаты, скажем так, люди с минимальными навыками, дело производителя, бухгалтера вот, требуются в больших количествах и таких структур, по всей стране должно быть открыто великое множество, потому что в каждом крупном городе, в каждом районе, в каждом регионе, в каждом поселке такая структура должна быть, потому что именно эти структуры занимаются учетом как самих граждан СССР, так и всего имущества, находящегося на территории Союза Советских Социалистических Республик. И им предстоит колоссальная работа по учету того имущества, которое сейчас находится на территории Союза ССР, и по, так сказать, учету того имущества, которое Советский Союз в результате действия оккупационных структур на территории Союза ССР, таких как Российская Федерация, которая является сателлитом такой военного блока НАТО, уничтожила на нашей территории гигантское количество заводов, от которых остались одни руины, зачастую не осталось даже фундаментов. Гигантское количество предприятий здравоохранения, десятки тысяч школ. Вот эта работа, которую можно назвать инвентаризация деятельности оккупированных структур на территории Советского Союза за последние 28 лет и должна быть проведена... Государственной регистрационной палаты. и как вы понимаете в участие в этой работе должны принимать ну как минимум десятки тысяч человек и работа это очень большая по объему и масштабу как мы все с вами знаем из истории подобного рода действия ненасильственного перехода из одного правового состояния в другое уже были произведены на территории Индии когда Ганди возглавил народное движение этого ненасильственного перехода, когда граждане Индии перестали сотрудничать с оккупантами, перестали покупать у них какие-либо товары, перестали работать в оккупационных структурах. И сегодня у граждан, у сознательных граждан СССР тоже есть такая возможность не взаимодействовать с оккупационными структурами, не служить в оккупационных структурах, не участвовать в различных акциях оккупационных структур особенно информационного характера который воздействует на миллионы граждан союза советских социалистических республик это решение для многих конечно тяжелое потому что может быть придется сменить профессию может быть придется скажем так потерять в доходе может придется долго и сложно искать новое место работы не связанная со службой в Российской Федерации. Но таки, такого рода решения уже принимаются многими гражданами СССР, и они, несмотря на то, что ситуация в стране экономическая довольно сложная, добровольно уходят со службы в структурах Российской Федерации и находят себе работу, которая никак не связано с деятельностью Российской Федерации на этой территории. Это решение тяжелое в нынешней экономической и социальной ситуации, но, тем не менее, нам надо сделать подобный шаг для того, чтобы избавить страну от оккупантов. А те же, кто будет беспокоиться о личном благополучии, те неизбежно подпадут под прицел органов, возрожденных органов власти Союза СССР и в какой-то момент ответят за те действия, которые они совершили, находясь в структурах, которые мы еще в первых документах своих в, тысячу, в 2010 году назвали «организованное преступное сообщество, именующее себя Российская Федерация и другие организованные преступные сообщества, которые под видом государств действуют на нашей территории». Вот эти решения может принять каждый из граждан СССР и таким образом резко затруднить деятельность оккупационных структур на нашей территории, которые здесь проводят парады натовских войск на Красной площади, почему-то военные Российской Федерации и военные НАТО носят одинаковую форму, Мало кто задает себе эти вопросы, но это делается все не случайно. По факту Российская Федерация и НАТО ведет совместные операции на различных территориях. Ну, последний из таких взаимодействий войск НАТО и Российской Федерации мы с вами видели в Сирии, где одновременно присутствовали войска как европейских государств Соединенных Штатов Америки, так и так называемой Российской Федерации. Это говорит о том, что по факту, несмотря на то, что они в информационном поле дистанцируются от НАТО, по факту они являются, так сказать, одной из структур Североатлантического Альянса, который называется НАТО. То есть вы хотите сказать, что гражданам СССР надо прежде всего сотрудничать друг с другом? И стараться поменьше сотрудничать с РФ. Да, им надо, э, им надо сотрудничать друг с другом для того, чтобы умножать и укреплять свой опыт, который связан с э, грамотным поведением в правовом поле СССР. И э, как можно меньше э, помогать своими действиями существованию Российской Федерации. Хотя полностью это исключить сегодня невозможно, благодаря тому, что вам вы ежедневно совершаете какие-либо покупки, и в каждой покупке есть соответствующая доля налогов. Но тем не менее вы можете отказаться от работы чиновника Российской Федерации, вы можете отказаться от работы в силовых структурах Российской Федерации, вы можете тем, кто находится на такого рода работе объяснить, что они совершают преступ... преступление в составе организованной преступной группы или э, сообщества, которое на нашей территории обозначило себя как Российская Федерация, якобы имеющая конституцию, э, якобы э, признанная мировым сообществом. На самом деле э, такой структуры не существует. Вся наша территория существует в границах э, которые были закреплены по результатам Второй мировой войны. Об этом уже неоднократно мы сообщали гражданам Союза СССР. Вот. Союз Советских Социалистических Республик до сих пор присутствует как член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Есть множество документов, подтверждающих, что Союз Советских Социалистических Республик никуда не делся, а только находится в состоянии... Возрождение своих органов, которые еще не начали действовать в полном масштабе, потому что не получили доступа экономическим, информационным и прочим ресурсам Союза СССР. Как только это произойдет, значит, ситуация изменится практически мгновенно. А не является ли получение пенсий от РФ преступлением по отношению к СССР? Это не предательство? Нет, это на сегодняшний момент это не предательство, за исключением тех лиц, которые являлись офицерами Союза Советских Социалистических Республик и которые получили свои пенсии только благодаря тому, что перешли на службу в Российскую Федерацию. Для тех, кто находился в статусе офицера, Союза СССР на момент 1991 года и добровольно пошел на сотрудничество с оккупационными структурами, это является нарушением их собственной воинской присяги. Для остальных лиц это является, ну, для гражданских лиц это является, так сказать, единственной возможностью. Я имею в виду пенсионное обеспечение к существованию сегодня на этой территории в условиях полной фактической оккупации. А как гражданам СССР отличить настоящих граждан СССР от тех, кто маскируется под них? Отли, отличить их друг от друга на сегодня крайне сложно, потому что, еще раз повторяю, для того, чтобы уметь отличить, надо задавать данным лицам соответствующие вопросы, а чтобы их задавать, надо иметь соответствующую правовую подготовку. Ну, например, если перед вами человек, вы можете, представляющийся от имени СССР, вот, вы можете первое, что сделать, узнать, каким образом и в какой структуре он служит. Если эта структура является выборной, значит, перед вами гражданин СССР, который маскируется под полномочное лицо Союза СССР, потому что проводить какие-либо выборы на территории Союза СССР сегодня невозможно поэтому в условиях войны и военного времени э, возможно формирование органов и систем только по военному принципу э, вышестоящий назначает нижестоящего так как я был первым человеком который заявился на пост э, верховного главнокомандующего Союза СССР я сейчас временно исполняю его обязанности как вы все знаете Горбачев Михаил Сергеевич э, стал дезертиром, дезертировал с поста Верховного Главнокомандующего Союза СССР, и таким образом это место более э, 18 лет и 2 месяца было вакантно. Ни один из тех, кто должен был занять это место по Конституции Союза СССР, по своему воинскому званию, по своей воинской присяге, до этого момента не сделал это. И тогда я обычный лейтенант вооруженных сил находящихся в запасе к тому же так сказать лейтенант медицинской службы вынужден был сделать этот шаг для того чтобы начать возрождение союза советских социалистических республик но для этого мне потребовалось много лет очень серьезной правовой вот иной подготовки для того чтобы выдержать тот напор упреков недовольств глупых вопросов и прочего, и прочего, и прочего, все, все, что, так сказать, обрушилось на меня и всех членов команды, которые с этого момента начали формироваться, в, в, в качестве доводов в пользу существования таких структур, как Российская Федерация. Ведь для большинства людей объективной реальностью является только то, что многократно было показано и продемонстрировано в средствах массовой информации, и это в их сознании становится доминантой, и от этой доминанты очень сложно освободиться. И поэтому особенно первые несколько лет у нас практически не было соратников. И только после, в конце 2016 года, когда наша работа по возрождению Союза СССР в информационном поле стала очень и очень заметной, началась активная деятельность как самих граждан СССР, так и диверсантов, которые пытались и пытаются до сих пор увести граждан СССР от реального возрождения Союза СССР, а предлагают нам некие альтернативные пути, которые связаны с реформированием Российской Федерации, с различными решениями органов Российской Федерации в пользу. Якобы возрождение Союза СССР, но еще раз повторяю, никакой правовой связи между Российской Федерацией и Союзом Советских Социалистических республик, республик не было и быть не может. Никакие решения Российской Федерации не могут быть реализованы в пользу Союза СССР, потому что связи правовой между ними нет. Более того, Российская Федерация является... Оккупантом территорий является прямым врагом Союза Советских Социалистических Республик, нанесшим ему за 28 лет своей деятельности астрономический ущерб, который даже по признанию высших чинов спецслужб самой Российской Федерации в 400 раз превышает ущерб, нанесенный нам во время Второй мировой войны. Эту книгу я показывал в одном из выступлений. 6, ну, в нескольких выступлениях 16-17 -го годов. А те люди, которые ушли из вашей команды, вы их рассматриваете как предателей и больше не хотите с ними сотрудничать? Каждого человека мы рассматриваем как, во-первых, гражданина СССР, во-вторых, каждому из этих людей мы всегда оставляем шанс исправить свои ошибки и до момента, пока к нему не постучались в дверь компетентные органы Союза ССР. у него есть такой шанс. Вход из команды прежде всего сопряжен с нарушением собственной присяги, который каждый член команды Союза СССР, вступая на тот или иной пост в Союзе ССР, давал соответствующую присягу. Эта присяга связана с исполнением должностных обязанностей чиновника Союза Советских Социалистических Республик и если человек в очередной раз нарушает собственную присягу которая в письменном виде хранится в соответствующих архивах союза советских социалистических республик то естественно степень доверия к нему снижается но еще раз говорю это не значит что этот человек или группа лиц не могут исправить эту ситуацию и эта возможность у них будет присутствовать ровно до того момента пока компетентные органы союза сср не предъявят им свои претензии поэтому у них есть всегда возможность вернуться в правовое поле союза ссср и хотя бы отчасти загладить свою вину которая связана с, в нашем случае с нарушением присяги чиновника Союза ССР, который он сам же давал преступлений. Многие из этих присяг даже у нас записаны и находятся в видеоархивах Союза ССР. Если человек хочет прийти, трудиться, вы можете обеспечить хоть какое-то финансирование? На сегодняшний момент никакой зарплаты в ежемесячном режиме мы обеспечить служащим не можем. Мы сегодня находимся в такой ситуации, что большинство из граждан СССР, которые у нас работают, имеют э, кое-либо вид заработка, дохода, э, так сказать, на стороне и свободное время исполняют обязанности в Союзе Советских Социалистических Республик. В аналогичной ситуации нахожусь и я сам, я каждый день работаю врачом, принимаю э, соответствующее количество пациентов, положенное мне по нормативу, и за счет этих э, средств э, на сегодняшний момент существует моя семья. А те, ту работу, которую я и многие другие люди выполняют на благо Союза Советских Социалистических Республик, она учитывается в соответствующих ведомостях, и по возрождении Союза ССР все эти суммы за ту реальную деятельность, которую провел человек на благо возрождения нашей Родины, она будет соответствующим образом финансово компенсирована ему.